Пожалуйста, на Фрейдер Файсбера. Работают... После того, как ресторан снова откроется, некоторые из наших постоянных посетителей могут запускать в этих изменениях. Куда подевались Фрейбера и Сприт Бонни? Кто эти новые персонажи? В конце, когда вы спрашиваете что-то подобное, вот что вы ответите. Фрейбера не существует. Только не существует ничего не случилось. О не существует. О не существует. О не существует. О не существует.